Что мы сегодня с вами узнаем мы с вами узнаем что вот монеты которые наверху делятся на следующие группы в поездки есть любите ездить поездками да, с родителями да. были за границей да, да. да? Недавно, да. отлично вы сейчас расскажите мы узнаем про монеты россии где мы живем монеты россии мы посмотрим обычные монеты которые у нас в кошельках памятные монеты вот они все а монеты из поездок у вот такие наверное, может видели еврики или там турецкие лиры там и что -то. Супер! Красивая? Что на ней нарисовано? Мы да, в Турции были. Отлично. Я тоже был в Турции. Ха -ха, молодцы. Хорошо, тогда мы с вами сегодня пройдем. Ладно?